Кому раздают гранты в КЧР. Сотни тысяч из бюджета уходят на встречи инициативной молодежи в сарае и обшарпанные пуфики. Вот один из победителей, гордость главы Рашида Тимрезова, профориентационный центр «Путь к успеху». За год выдавил у себя шесть постов и даже провел одну встречу с активистами. Выглядело круто, обшитая сайдинком коморка, в которой даже дверей нет, старые занавески и дырявые пуфики. «Путь к успеху» очень хвалил министр по делам молодежи Ибрагим Татаркулов, говорил, что это лучшее, что есть в молодежной политике республики. Другой победитель, клуб управленцев БОС-сообщества, за год сделал целых 10 постов в своей группе в ВК. Каждый обошелся государству в 33 тысячи рублей. Даже пиар губернатора и то дешевле. Хотя после такого никакая лесть информационной обслуги губернатору не поможет.